А все, теперь запрет стоит на конфеточке. Все, все, все. Закончилось это сладкое удовольствие. К счастью. Или к сожалению. Нормально? Плюс этот телефон красивый. Черт. Пока. А что там кстати, все нормально, да? Да, да. Ивана, конечно, сложнее, но я думаю. Справимся. Друзья, приветствую! В основном на канале Сочи ЮДВ. Илья Шамшин. И мы с вами начинаем. Друзья, сразу, сразу хочется вас попросить подписаться, поставить лайки, колокольчики. Все здесь, вот эта вся грядка, она перед вами кнопочки снизу нажимайте. друзья сегодня хочется поговорить на тему ипотек. да собственно мы с вами очень часто эту тему затрагиваем и тем не менее хочется некоторую информацию до вас донести для тех кто начинает покупать или для тех кто уже покупает но хочет еще и нет возможности да там расплаты ну, и расплаты расчета по наличке собственно друзья. Напоминаю, что ипотека, ипотека у нас является в городе Сочи отличным инструментом, да, то есть мы покупаем, продаем ипотечные квартиры, и это происходит довольно-таки часто, тем более в нынешнее время. Сразу хочу сказать, если вы квартиру купили в ипотеку, нам не надо за нее платить там 30 лет, там, или 20, или 25, насколько у вас срок ипотеки, то есть нам достаточно с вами, если мы зашли на инвестиции, нам с вами достаточно Квартиру приобрести, поддержать да, и, собственно, ее также реализовать. А, Продаются как квартиры. Продаются просто. Либо за наличный расчет, да, то есть у нас новый покупатель с наличкой и м, закрывает вашу предыдущую ипотеку. Либо с ипотеки на ипотеку. Кстати, давайте сразу пройдемся по банкам. Запоминайте, в общем, Сбер, Совкомбанк и Росбанк и... Так, и Альфа-банк, 4 банка кредитуют объекты в других банках. То есть, если у вас ипотека, квартира в ипотеке, вот эти 4 банка нам достаточно одобрить, один из них достаточно одобрить, и мы можем вашу квартиру перекинуть с ипотеки на ипотеку. Сейчас вернулся, буквально 2-3 часа назад вернулся из Краснодара. В Краснодаре мы провели сделку по банку «Союз». Честно сказать, я про, про этот банк особо не слышал, особо про него ничего и не знал. Но, тем не менее, с банком «Союз» мы провели классную сделку. Условия все те же самые, как у всех ведущих банков. Провели сделку и забрали Мане. Классно, классно. В то же время, когда нам другие банки отказали, там были определенные причины. Но, тем не менее, есть задача, да, и мы дошли до своей конечной цели, и объект забрали. Да, все счастливы у нас. Покупатель счастлив, продавец счастлив и, собственно, брокер тоже счастливый. Друзья, если ведущие банки, это такие как Сбер, ВТБ, Совком, Альфа и так далее, там подобное, если они вам отказали, да, то есть в любом случае у нас есть путь решения, мы можем с вами зайти э, с другим банком и забрать объект. И, собственно, как мы делаем? Мы... В первую очередь пляшем от объекта, да, непосредственно от объекта. И дальше уже под него подбираем банк. А, конкретно в том случае, да, когда мы провели Союз банк, мы сразу направились. Сейчас скажу, у нас было три банка, да, и сразу везде направили а, документы. И, собственно, с банками согласовывали. Банк Союз согласовал, и это не может не радовать. Да? А, сделку провели классно. А, дальше. Хочется напомнить, да, друзья, про субсидии про льготы и про комбинированные ипотеки собственно в чем сейчас преимущество данных программ преимущество в том что вы можете у застройщика забрать квартиру под хороший процент это 4,5 или 7 и 7 но ну, в большинстве случаев у нас берут по 4,5% от банка втб да собственно забрать квартиру туда можно вшить ремонт и с комфортным платежом, как говорится, зайти в проект. Да, сейчас э, такие проекты, как э, Сочи Парк, кислород, летний, они достаточно э, хорошо качают, и тем не менее, хочется напомнить, что эти объекты, они тоже растут в цене, да, они растут чуть меньше, и инвестиционная привлекательность там чуть ниже, да, за счет того, что высокая конкуренция в рамках этих комплексов, но тем не менее, опять же, если рассмотреть в рамках э, всей России-матушки, да, то есть мы... Сейчас можно немножко углубиться, да, там регионы. Опять в рамках России это хороший проект, да, про это не стоит забывать. Я сейчас был в Краснодаре. И что я могу сказать? Там этих квартирников, но ну, тьма тьмущая, там их очень много новых комплексов. Они там строятся, там ну, вот лишь бы строятся, они там строятся без остановки, соответственно конкуренция там очень высокая. И в какой город не тык, не пальцем, да, вот если взять карту вот, в любой, а практически в любом городе достаточно много жилых комплексов. и там очень высокая конкуренция, а спрос, естественно, он небольшой. И тем не менее, опять же, если Сочи Парк кислород рассматривать, опять же, в рамках России, да, где там льготы, ипотеки, там хорошие условия, низкая, низкая процентная ставка, где можно еще без первого сноса зайти, однозначно тот же кислород, кислород и Сочи Парк, они являются лидером, да, потому что, допустим, сейчас начну смотреть по побережью, допустим, куда можно зайти, в Новороссийске. В Новороссийске очень много жилых комплексов и опять же там заработать будет крайне сложно. Но с учетом того, что тоже кислород нам дает хорошие условия, да, можно квартиру подержать там, 3 года, 5 лет или еще больше. И самое интересное то, что вот эта процентная ставка, она дается на весь ипотечный срок. То есть нет такого, что там, допустим, субсидии там на год, на два, на 3 а потом возвращается обычный платеж. Нет. Процентная ставка 4,5 это на весь ипотечный срок. Квартиру забрали, квартира продросла в цене, квартиру можно сдать. И, кстати, мы сейчас много понаоткрывали сделок в том же кислороде без первого сноса, да, и туда вшили уже ремонт от застройщика Прошили в ипотеку То есть там платеж увеличился буквально Сейчас скажу На тысячу, на две, на три да? То есть платеж у нас увеличился Но тем не менее у вас квартира будет готовая с ремонтом Единственное, что там потребуется Это наполнение мебель и техника Но это не страшно Главное, что есть уже э, ремонт Поэтому, друзья, если интерес есть Ну давайте тогда работать Давайте забирать Кстати, еще насчет кислорода Что хочешь сказать Кислород действительно да, большой комплекс, там сколько, не помню какой квартирный фонд, но тем не менее он действительно большой, по-моему там 4000 квартир, могу ошибаться, но тем не менее, все классные позиции их выкупают, да, их выкупают, поэтому если мысли есть, лучше сейчас сразу среагировать. В том же Сочи парке, да, есть хорошее предложение застройщика, у нас сейчас начало февраля, да, и где-то к середине, к концу февраля там еще будет поднятие по двум комплексам и по Сочи парку и по кислороду, а среднее поднятие это 15, 17, 20 тысяч квадратных метров, и тем не менее, есть там инвестиционная привлекательность, просто срок проекта он чуть подольше, и знаете как? что вы квартиру берете о том же, допустим, в Краснодаре, условно говоря, там, с платежом там, 25, там, 30, 35 тысяч рублей. Блин, что вы возьмете в, в Сочи? Да, площадь поменьше, но страшного в этом ничего нет. Блин, это квартира в Сочи, я сейчас был в Краснодаре, ну, знаете, сколько там? 4 половиной часа на ласточке я проехал. И... Разница колоссальная, даже больше могу сказать, тот же Туапсе, вроде показалось бы, бы, так, побережье Черного моря. Даже, блин, в Туапсе уже как-то не так, уже чувствуется, что не то пальто. И самая жара, да, самый кайф начинается у нас с территории Большого Сочи, с Лазаревского района. Да, поэтому однозначно нужно смотреть квартиру в Сочи. И, опять же, знаете, вот лично мне нравится выезжать в другие города, в другие регионы я на Новый год ездил в Москву, там, под Подмосковье и что хочется сказать, когда вот живешь в Сочи, да, к этому привыкаешь, понятно, что картина мира, она своя, она немножко замыливается иногда, но тем не менее, когда ты выезжаешь в другой регион и понимаешь то, что, блин, Сочи должен стоить еще дороже, здесь действительно классный климат и э, город максимально популярный для переезда, для отдыха, для туризма, и здесь всегда есть чем заняться, поэтому... Сочи имеет смысл рассмотреть и в первую очередь вот эти квартиры с э, льготной ставкой. Друзья, ну согласитесь, 4,4 процентная ставка на весь ипотечный срок, это, блин, ну это копейки. Вот мы сейчас делали расчет, я вам сейчас скажу. Э, мы сделали расчет. Одну минуту, я вам сейчас э, озвучу. Одну минуту. Вот смотрите. Вот смотрите, смотрите, смотрите. Квартира у нас. Квартира у, нас, квартира у нас в 14-м корпусе, в кислороде. Ее стоимость 9300, это уже вместе с ремонтом от застройщика. А платеж по ней всего лишь 37 тысяч рублей. Всего лишь. Друзья мои, и это все без первого взноса, но ну, почему бы не забрать. И больше могу сказать, наши коллеги, наши друзья, очень часто выкупают квартиры в кислороде, потому что ну, имеет смысл. Понятно, что ну сильно не растут да просто мы ну, какого такого прям взрывного эффекта да, там, по росту цены нет но тем не менее если рассматривать там срок там год два три и больше как, квартиры подрастают потому что м -м, застройщик поднимает и естественно за застройщиком собственники потихонечку подтягиваются опять же то что касается квартир с небольшой площадью мы ранее снимали с иваном ролик э насчет ремонта друзья прислушайтесь пожалуйста и сделать это так, как мы рекомендуем. Когда у вас площадь небольшая, там условно 18, 20, 23 квадратных метра. Не надо рассчитывать, что там семья заедет с детьми, там, с бабушками, с дедушками, там, блин, целое семейство приедет. Не надо на это рассчитывать. Там площадь на это не предназначена, она маленькая, там условно 20 метров. Однозначно нужно делать ремонт, как в отеле, потому что у нас подавляющее большинство. Отели это 18, ну не 18, там ладно, 19-20 метров. И на такой площади классно размещают и кровать, и кухонную зону, и зону санузла. И все это смотрится максимально качественно, это смотрится дорого. И такие квартиры, естественно, в приоритете, потому что... В силу своего опыта да, и знаний, сколько я видел э, разных квартир, там, в той же или Португалии, там э, основная площадь 24 метра, из которых 4 это балкон, и там такого поналепили, ну, просто, честно говоря, смотришь, и, ну как смотришь, ты заходишь сразу выходишь, да, потому что понимаешь, э, то, что такую квартиру не особо хочется и предлагать, а сам, самому не нравится, и предлагать ее особо не хочется, ну так себе история, поэтому Однозначно делайте в таких квартирах отельный вариант, и она у вас издаваться будет классной, и платеж у вас будет отбиваться, и в летний период, естественно, она будет уходить в посуточную аренду, и посуточная аренда вам будет приносить гораздо больше денег. И, кстати, самое интересное, что стоимость ремонта, да, наполнения плюс-минус такой же, как вот вы сделаете обычную квартиру, да, допустим, и вариант отеля, то есть отельный вариант, по итогу деньги те же самые, то есть ты ничего не экономишь, ты просто ставишь посередине, посередине кровать, либо кровать-диван, вот это знаете, как он ну, раскладывается, да, и сейчас это выглядит ну, довольно-таки прилично и глазу приятно, да, и соответственно, такие квартиры хорошо идут на перепродажу и хорошо растут в цене. И в любом случае вы успешно выйдете из проекта, если с ремонтом не заколхозите. Друзья, однозначно нужно прислушаться к нашим рекомендациям. То, что мы говорим, мы действительно это видим, и мы видим достаточное количество квартир. Есть квартиры, в которые приятно заходить, их приятно продавать, их приятно рекламировать, и они глазу приятные, и приходит новый покупатель, там, или агент с неважно, кто приходит, им тоже все это нравится. Поэтому однозначно нужно присмотреться, таким вариантом. С вами был Илья Шансон. До встречи в новых выпусках. Пока.